Первого отдать, а то первый, ох, да неверный Ой, не отдай меня мать, как хотела меня мать, да за друга отдать, А то другий ходит до да подруги. Ой, не отдай меня мать, как хотела ж меня мать, да затреть